привет дорогой подписчик и в этом коротком видео я вам расскажу как новичку на бирже кворк взять первый свой заказ потому что многие думают что после регистрации вы просто создаете кворк и ждете пока вам напишут но людям с низким рейтингом без отзыва изначально будет очень мало просмотров их кворков избежать этого можно если вы создаете не один кворк а например 5, 7, 10 и более, тогда вас просмотров будет больше и, и гарантия того, что вас закажут выше. Но есть еще другой момент, как можно самому искать заказы на э, этой бирже Кворк. Э, вот вы видите на своих экранах, что я нахожусь уже на Quark в своем личном личном э, кабинете, скажем так, да. Э, смотрите, чтобы вы могли отвечать на проекты. Вы заходите в свою учетную запись и э, нажимаете на, видите, на свою фотографию, на свой профиль. Здесь есть вкладочка «Запросы от покупателей». Нажимаете сюда. У вас изначально, когда уже кворк создан, у вас уже изначально э, здесь выбрано по умолчанию «Мои категории». То есть выдаются проекты в тех категориях, в которых у вас уже есть кворки. Но вы можете нажать «Все категории». Нажимаете. И, и здесь уже можете выбрать под категорию. Но так как у вас не выбрана категория, под категорию вы выбрать не можете. Ну, например, я э, занимаюсь копирайтингом, нажимаю э, я тексты и переводы. Меня интересуют сейчас проекты по продающим и бизнес-текстам. Я нажимаю сюда. И вот я вижу, что всего доступно три проекта и чтобы сделать э, свой отклик вы э, нажимаете на любой э, проект допустим вот предложить кворк и как мы уже говорили э, в предыдущем видео что вы можете создать свой, свое индивидуальное предложение до 50 тысяч рублей но так как нас интересует изначально э, пока предложение кворков потому что у вас когда статус новичок вы не сможете делать э, индивидуальное предложение. Оно только доступно для, э, для продвинутых пользователей. Вы выбираете ниже «Предложить покупателю». И здесь выбираете свой кворк. Вот у меня три кворка подходят под эту категорию. Э, я э, читаю внимательно то, что хочет э, заказчик. Э, э, да, например, это будут э, продающие текст И вы пишете свой уже текст свое предложение пишите. Максимальная длина предложения 200 символов. Это не так много, но вы должны написать маленькое сообщение так, чтобы покупатель захотел с вами связаться и уже обсудить с вами скажем так вот обсудить с вами уже сотрудничество. Сегодня мне поступил такой вопрос, а как же мне новичку без без uh, рейтинга, без отзывов найти заказ хороший. Вот смотрите, вернемся мы к моей uh, так, под управление заказами. Так, выполнено. И посмотрим, uh, мой первый заказ на бирже Он был 800 рублей. Это продающий текст. Uh, продающий текст я пишу здесь за 400 рублей, за 1000 символов. И причем эта ставка считается для этой биржи и вот также для многих других, эта ставка считается м, высокой. Но тем не менее я нашел э, заказ на, э, на 2000 символов. Потом мы видим, что этот же заказчик еще раз обратился ко мне. Это уже было 3000 символов. И вот потом мы видим, на да, 800, 1200, 800. 400, 400, 1200, 400, 400, 400, 400, 400, 1600 был, проект 640, да, вот мы видим. Заказов не так много, но у меня уже статус продвинутый, и уже понятное дело, у меня кворков очень много, да, у меня 13 кворков всего, и поэтому просмотров, если мы посмотрим на аналитику продаж, Э, за все время я заработал 9120 рублей на этой бирже средний чек 702 рубля э, вот просмотр кворков за все время у меня 3878 э, 25 моих кворков занесено в избранное и также вот активных кворков э, мы видим что у меня есть один негативный отзыв но тем не менее мне это не мешает э, не мешает э, зарабатывать и на данный момент у меня висит один заказ в работе на 400 рублей продающий текст на 1000 символов э -э я вам рассказал о том как можно новичку набрать рейтинг и и самому искать проекты которые публикуют э заказчики но моя первая рекомендация это это не создавать один кворк и ждать э, ману небесную, да, а делать 5-7, чем больше кворков, э, тем лучше. Да. Вот смотрите, как я делаю, допустим, я копирайтеры, как я делаю, допустим, свои кворки. У меня изначально были только продающий текст и SEO-тексты были. Да. Сейчас, когда я хочу увеличить э, вот объем своих кворков, я начал делать уже кворки по тематикам, например, напишу текст о компании, напишу текст автомобильной тематики, видите, уже продажа была на 1600 рублей, да, тексты строительной тематики, то есть я уже начал разбивать по нишам. И если вы пишете тексты, я вам также рекомендую, да, напишу тексты медицинской тематики и так далее. Я много раз слышал и читал о том, как люди обсуждают на форумах данную биржу, да, и говорят, что по ценам там 200, 400, 100 рублей за 1000 символов найти заказы тяжело. Ничего подобного. Если вы будете искать, причем хочу сразу заметить, что когда у вас уже есть некие рейтинги, отзывы, и ваши кворки уже находятся чуть выше своих первоначальных позиций, то к вам уже заказчики не просто публикуют свои проекты, да, и вы, и вы на них отвечаете, но также заказчики пишут вам и сами, находят ваши кворки и пишут вам сами, предлагают проекты, причем а, проекты по тем ставкам, которые у вас указаны. Поэтому а, делайте кворки, зарабатывайте деньги, а, больших вам чеков, хороших клиентов. С вами был я, Евгений Воронюк. До новых встреч. Пока-пока.